Начинаем новую рубрику Битва построек. У нас есть две команды, которые будут строить военную технику. Мы команда Арбуз. Красная Армия, я мелкий, поэтому я с мечом. давайте начинать. У вас будет О. целый час на то, чтобы построить военную технику, которую вам выберет наше любимое колесо. Я его не люблю. Нет, он. А, ну да. Вон Ладно. там у нас будет находиться синяя команда, а вон там красная. Сначала мы определим, Но что нет, ты будешь строить. Все разные строим. Да, вы все строите разные. В синей команде есть ракетница, вертолет и БТР. Что теперь у нас в красной команде будет строиться? Сейчас мы узнаем. <свистит> есть ракетница, э -э ПТСАУ и корабль. Посмотрим, что у вас получится. А Гуша снова стал примером для подражания. Смотрите на его машину, он это за 30 минут сделал. Такую мощь. Уже прошло половина вашего времени, а точнее 30 минут. мировая началась по звукам, я не помню. Нет, что. Фа-портал, что это за машина? Это типа Грильд 15 или Вафендраген? Вафля. О, Вафли. Вафли, вафли. Вот это кораблик, да. Я Варенькая. тут даже не помещаюсь. Просто он это съел агушу. Так, а вот поедите. агуша, про которую я говорил в самом начале. У него, смотрите, какой кур Какая башня, какие пушки. Ну, пушки это ладно. Так, теперь <сínt> посмотрим, <сínt> что там у синих. У красных, да, боевая мощь. Корабль поедет, всем синим конец. У ракетницы тоже мощная. Вафелька, вафелька. Я съем вафельку. Так, здесь у нас есть уже боевой вертолет. Судя по лопастям... Да, что-то отвалилось, ну ладно. Ну, вроде похоже на вертолет, да? Хотя больше на Санни похожи. Это Это R152. Да, очень не похоже, но это оно. Похоже на машину. Слушай, я тебе говорю, что это как машина практически. А где пушки? Я еще, блин, я его даже не сделал почти. Стой, стой, стой! Я знаю, как тебе считерить. Зырь, ставишь такие штуки. И таранишь всех. Что это за бомба? Это один. бомба атомная. ядерная боеголовка. Ядерная? Да, но, как... Я вас просил устроить бойню, а не а, ядерную. Ядерная. ядерная боеголовка государства ВИМЧ. Я ему предоставил специально для его. Бомба. Сейчас на тебя бомба упадет. На паштет голубой. А, паштет за нас, короче, ребят, все. <свят> да, у него синий корабль Он, наверное, сделает специально синего цвета, чтобы потом замаскироваться и вас разбомбить Вот именно, все, мы почти мы тебя раскрыли, сдавайся Дыня, ты что сделал? Это мусор какой-то уже. Это противопости твоя установка, понимаешь? Ты <сёк> не сможешь ими всеми управлять. У тебя одни будут стрелять в сам вертолет, другие ну будут куда-то в космос стрелять, Там а третьи и... только попадать. Ну и что? Прошли еще 30 минут, давайте посмотрим, что вы здесь такое построили Это, по идее, должен был быть БТР-152 Ага, это вертолет, Конечно. это уже не ракетница, мне кажется <сос> Это <сос> уже <сос> ракета Мне не нравится, куда она смотрит О, Я внутри боевого вертолета синих А что у него пропеллер-то не крутится? Интересно. Поэтому рычаг надо включить все, зерк крутится. Летающий а -а -а. вертолет взлетает. А -а -а. Огонь попал с по порталу. Ой, Ты вообще по своей же территории бьешь? А -а -а. Ты что Ой. творишь? Ты пристрелил одного зэга. В смысле? Тут было 4 зэга, теперь 3. Я не мог. А где был огонь и Зэг бывает только а -а -а. один. Зим а -а -а. вертолетом так неудобно управлять. Да, Даник, я бы твой вертолет не знаю, как ты им будешь управлять. Тем более уничтожать всех. Я оценил бы этот вертолет на семерочку. Он mm -hmm. разбился. ему это уже совершенно не нравится. Так. У меня ракетница. вообще Шерман да, с, с башней от ракетницы. О, прикольно. И что же твоя башня от Шермана умеет? Ой, то есть <laughs> башня от ракетницы. Умеет поворачивать на колесах. У него поворачивается башня. А стрелять-то может? Вот. мощно у него еще против еще пехотная система какая противопехотная Это как? ну вот смотри вот есть у нас фулл портал, да да вот он Ой -ой. очень интересно короче нет у меня противопехотная система ладно Порулить сейчас дам. можно я уничтожу кое кого о он маневренный кстати да так вот Само... мы типа как стрелять Ш -ш -ш, прям в упор Мощно А сейчас мы проверим его на прочность Ой, не надо Меня обстреливают, меня обстреливают Давайте сейчас будет грандиозная битва Ракетница Агуши Против БТР 152 от Арконуса Файт Да стой, стой, стой Это что было? Ой-ой-ой, это что за машина? Не надо. У красных есть огромный корабль, который может уничтожить все своими орудиями. Также у них Я есть не вот не такая пахнет. вот ракетница мощная. Посмотрим, кто из вас победит. Синий, какая у вас тактика победы красных? Зачем что то вы? сделать? Слушаю генерала Арконуса. Чё он говорит? А, моя тактика заключается в том, что никакой тактики нет. Ведем себя непредск... У нас паблопа Так, битва начинается через три. Два Один Ноль Все пытаются сбить вертолет Что там взорвалось? Так, вертолет все еще находится в небе и спокойно обстреливает всех Вафелька вообще ничего не может сделать Ух, смотри, смотри на вертолет Смотрю Ничего нету, я согласен могу попасть в него Он вращается внутри себя что вертолет держится как герой вертолет обстреливает корабль опять вертолет на земле я вертолет короче держался как герой но его подбил злобный фау портал нет корабль расстрелял вертолет где твоя машина она не загружается поэтому я иду как то как помогайте прошу прошу помогайте я, я, я, За я, я, я ух... нагр... Давайте вы, второй вы, раунд, давайте второй раунд Три, два, один, ноль Начинается бой Арконус стоит и бежит в свой э, транспорт Арконус а, начинает а, стрелять а, по всем а, на, на, на! На тебе! Кто ты? На! Куша, ну а, ну, а, Так, нет, у меня БТР, во! А, а, все. все зависло а, а, просто Все зависло, все зависло, все зависло А я ухожу в БТР на воде! На земле плавает Оу! Как ты увернулся? Да. Плохо увернулся. Нееет, башдет. У меня, меня в башде упал. <свист> Его корабль, видели, как улетел за карту? Мать, я понял. Пытаюсь, у меня... А, у меня просто так, колеса не работает. Я на ремонт, я на ремонт. э э, -э, -э! э это нечестно. <свист> <свист> Агуша убегает. Мощная самоходка. <свист> корабль. Видели? Корабль, стрельнул по тебе. Он просто машину как... Видел, как выбросил. Ты -ды -ды -ды -ды. Эта машина уже больше не поедет. Получил, Арконус. У них остался только вертолет. М -м -м -м. Да? Уф, все. Крейсер пробил вертолет насквозь. Ну что, красные вот. победили. 2-0. Что ли там? По покажи свой танк. Смотри, вот здесь шипы. Они Блин. очень годные. Вот здесь пушки очень годные. Кстати. Это типа вафля, да? Советская. Да. Вафля же немецкая была. Так, этот твой танк умеет стрелять. Это хорошо. Да. Впереди пулемёт. еще есть таран. Включи-ка ПВП, сейчас мы его проверим. -код. Опа! Проезжаем и тараним танк насквозь. Ой, <связь> ну и на этом все. Спасибо за участие. Арконусу, Дыне, Монолиту, Фауапорталу, Агуше, Паштету и серверу за то, что он жив до сих пор. И, короче, всем пока. Ребята, всем пока.